Здравствуйте, меня зовут Марина Болдинова, и я сегодня хочу поговорить о вашей мечте. Многие думают, ну какая мечта, какая мечта, ну цель еще, ну туда-сюда, ну о мечте ты что говорить, это вообще что-то эфемерное, непонятное, зачем оно нужно, и зачем об этом говорить. Но, поверьте, именно ваша мечта стоит между вами и вашими Целями. Давайте посмотрим, как это происходит. Что нужно сделать? Возьмите бумагу и ручку и напишите два ваших самых главных качества, которые точно характеризуют именно вас в виде существительных. Ну, например, Упорство, энтузиазм, решительность, ум, креативность, умение сделать что-то, это тоже пойдет как существительное, энергичность и другие какие-то качества. Вот подумайте, что о вас другие люди говорят, то есть какой вы, Вот что ваши, какие ваши качества, подумайте хорошо и запишите. Но их нужно всего два. Выберите самые-самые два главные качества. Теперь напишите два глагола, которые наиболее ярко характеризуют ваше умение. Например, рассказывать, вести за собой, честно описать ситуацию, призывать всех к любви. Это я взяла э, именно глаголы, которые писали конкретные люди. Делать тренинги, вдохновлять, петь, рисовать, вообще все что угодно. И опишите тот мир в котором вы хотели бы жить. Ну, это может быть совершенно вот тот мир, который вы хотите, идеальный мир. Вот то, что вы представляете себе как сказки. То есть вот этот мир был бы, да, он был бы для вас хорош. А теперь нужно соединить написанное в единое целое по схеме. Использовать два ваших существительных, чтобы... Использовать два ваших глагола, пишите, для того, чтобы получить идеальный мир. Чуть-чуть подправьте, чтобы было более-менее или менее связанный текст разумный и вуаля, познакомьтесь, это ваша мечта, это то, что стоит между вами и вашими может быть деньгами, это то, что стоит между вами и реализацией каких-то ваших планов, это она, ваша мечта вам портит всю жизнь. То есть она у вас есть, и вы только что ее написали сами. Вот именно эта ваша мечта вас зовет, греет и требует, чтобы вы были именно на пути к ней, а не на каком-то другом ином пути. Что же делать, если ваша мечта получилась, но далеко от вас теперешнего? Что делать? Вот все ваше недовольство жизнью, отсутствие желаемого результата, страхи, депрессия и лень, находится между вашими реальными действиями и вашей мечтой. Вот, казалось бы, где мечта, а где наша жизнь? И это очень все связано. Что же делать? Ну, во-первых, то, что вы написали сами, своей собственной рукой, развивать ваши качества. Это называется развивать сильную сторону вашу, развивайте именно эти качества, которые вы написали, развивайте свои качества, которые именно вам присутствуют и развивайте ваше умение. Каждый день, каждый день, каждый день развивайте именно их и применяйте как можно чаще даже во всех заданиях, которые вы получаете даже по вашим планам каким-то опирайтесь именно на эти качества и тогда вы будете всегда на пути к вашей мечте всегда что бы вы ни делали вы будете на своей дороге это ведь самое главное найти свою дорогу и тогда все ваши планы все реализации всех ваших целей, они пойдут значительно легче и, самое главное, радостнее. У вас всегда будет хорошее настроение, вы всегда будете знать, что вы находитесь на своей дороге. Удачи!